Звездный час трубача жил да был в приморском южном городе Туапсе трубач Ваня. А, нет, не так. По другому начинать надо. Не родился же он сразу трубачом. Правильно, не трубачом, но родился Ваня все-таки в Туапсе. Вот с этого начнем. В Туапсе родился Ваня и в детский сад начал ходить, а, может, не начал, а сразу стал учиться на трубе играть. Стоп, снова не то. Не учился же младенец Ваня в Туапсе на трубе играть, а просто лежал себе в колясочке и сопел в две дырочки. А мама — маленькая, худенькая, стройная мама — с красными от вечного недосыпа глазами Пыталась вязать крючком синенькую кружевную шапочку Для малютки сына. Мама сидела на пеньке в призрачной тени акаций, Прячась от назойливых лучей беспощадного солнца, Левой ногой слегка покачивала коляску С мирно сопящим карапузом, При этом в руках умудрялась держать вязание. Вязание двигалось медленно, то ли от хронического недосыпа, а может, от нестерпимого зноя или от мерного покачивания коляски, голова мамы все время норовила упасть на грудь. Мама вздрагивала, недоуменно моргала и сбивалась со счета петель. Славная мама была у малютки Ванечки. А еще мама все время напевала. То детские колыбельные, что напевала ей когда-то ее мама, то популярные в те годы мелодии, Вот от чего в маленькие ушки мирно сопящего мальчугана проникла и навеки поселилась в сердце любовь к музыке. Вот от чего из теплого приморского туапсе потянуло выросшего Ваню поступать в музыкальное училище, и поехал он в далекий от моря Уральский город Курган, где проживал родной брат маленькой мамы такой же маленький дядя Константин. Как и все окончившие училище или даже институты, подлежал трубач Ваня призыву в ряды доблестной советской армии. Однако Ивану все же несказанно повезло. В армейских ансамблях случился неожиданный дефицит трубачей. Но звезды так сошлись. Ну, вот так получилось». А потому, прослужив всего лишь два месяца до присяги в учебной части под Челябинском, был он, Иван, откомандирован в столицу Уральского военного округа, город Свердловск. Вот отсюда и начинается по-настоящему наш рассказ про Ваню Трубача. Подходил уже к концу первый год армейской службы, и Ваня пообвыкся в ансамбле, со всеми давно поперезнакомился и прочно занял место второй трубы. Хотелось, конечно, иногда и первую партию сыграть. Но Ваня не особо беспокоился. Придет день, и его соло будет звучать ярко, убедительно, пронзительно, задорно. Перед самыми октябрьскими праздниками уехал домой Пашка, первая труба, оставив Ивану толстенную папку нот. Надвигался с несокрушимой силой всенародный великий праздник, и к празднику этому ансамбль начал готовить новую программу. «Добросовестный Ваня, пожелав другу счастливой гражданской жизни», рассмотрел все нотные листки и с удовлетворением обнаружил, что почти все он уже знает наизусть. А то, чего не знает, особой сложности для разучивания не представляет. А еще обнаружил он в одном из музыкальных номеров замечательное по красоте соло для трубы. Дух захватывало от такого великолепия. Наконец-то Сбылась мечта Ивана. Представлял уже Иван в воображении своем, как встает он, прижимает штук к губам и взлетает над слушателями и над всем миром звонкая песня трубы его. Так было сладко Ивану грезить об этом, что стал он усиленно репетировать, урывая минуты даже от еды и сна. Уходил в укромный уголок, поднимал трубу, закрывал глаза и словно отделялся от земли. Репетировал, репетировал, репетировал, пока не отрывали его какими-то армейскими надобностями друзья его. Последние три дня перед концертом никто Ивана почти не видел, где он прятался, где готовился, где мечты свои лелеял, про то нам неизвестно, а сам Иван не рассказывал. И начался долгожданный концерт. Первое отделение закончилось под нескончаемые громовые овации. Два раза раздвигали занавес, чтобы артисты могли покланяться перед восторженной публикой. А публика была непростая. Все больше генералы с женами. Ветераны в блеске орденов, руководители предприятий, до да партийные величины, лишь балкон заполняли зрителей попроще. Оно и понятно. Праздник был непростой, а юбилейный. Тут без приглашения высоких чинов и первых лиц не обойтись. Оставив в антракте инструмент лежать на стуле, вышел Иван вместе со всеми, но был необыкновенно сосредоточен анекдотами трещать, да шутками шутить и сигаретками дымить не стал, а удалился в ближайшую репетиционную комнату, заперся изнутри, воображаемую трубу приложил к губам, закрыл глаза и стал беззвучно повторять свое соло — готовить свой звездный час. Что-то показалось ему не так. Повторил еще разок. Потом еще и так увлекся процессом, что, когда вышел в коридор, то обомлел. Там никого не было. Противная холодная змейка нехорошего предчувствия пробежала по телу Ивана и проникла в душу. Неужели звонка, я не услышал, пронеслось в голове? Бросился он в кулисы к сцене, влетел, и точно... Весь ансамбль уже на местах. Хор стоит, вытянувшись, Перед хором сидят музыканты, Занавес раскрыт, И дирижер застыл В почтительном поклоне. Ужас опрокинул на Ивана Ушат холодного пота, И пожар, скачущий галопом, Мыслей вспыхнул в мозгу. Опоздал! Что делать? Дирижер повернулся к оркестру, И, не заметив отсутствие трубача, Взмахнул палочкой. Полилась мелодия, которую ждал Иван все последние дни, которую любил как невесту, в которой были все его чаяния и надежды. Заметался он за кулисами, пытаясь найти выход. «Э -э... Mm. «Выйти с троевым шагом? Нет, это же не марш!» mm. Акробатическим прыжком выскочить. Бред! Что делать? Играть отсюда, из кулис. Э, чушь! Ну как отсюда играть, труба-то на стуле? Ах, все же сразу все поймут. Господи, что делать? Металось в пылающей голове. Один есть выход? Да, есть один между оркестром и хором. Имеется промежуток с полметра шириной проползти, как учили в школе на НВП. успею. Приободренный внезапным озарением, Иван сверкнул глазами, опустился аккуратно на четвереньки, затем притиснул живот к доскам сцены и пополз извиваясь, как огромная зеленая змея. Сначала ползти было легко. Путь казался прям и свободен, но ближе к центру сцены возникло непредвиденное препятствие. Кто-то из музыкантов сдвинул вдруг свой стул ближе к хору, и продвигаться пришлось, почти повернувшись на бок. Ползти на боку Ивана никто не учил, но он упорно стремился к своему звездному часу, машинально считая оставшиеся до него такты и стирая в хлам Локти рукавов концертной формы. Увлеченный дирижер, старший лейтенант Протянко, Сперва не понял, почему этот хор Начал как-то так странно заикаться. Глаза старшего лейтенанта стали строги. Он пробежался взглядом по артистам И совершенно неожиданно обнаружил Искривленные едва сдерживаемым смехом физиономии. Не понимая, что происходит, и продолжая дирижировать, Проценка придал своему лицу грозное выражение и состроил гримассу, которая должна была означать «Вот я вам всем устрою после концерта». Однако это не помогло. Более того, в зрительном зале услыхал он сначала легкий, а затем уже и нескрываемый смех, переходящий в хохот. Бедный дирижер не мог остановить исполнение номера, не мог повернуться к залу, не мог видеть то, что видели артисты хора и все зрители портера. А видели они, как между стульями, прижимаясь всем телом к доскам сцены и стараясь быть невидимым, по-пластунски, как учили в школе на НВП, настырно полз к своему месту, к своему инструменту, своему звездному часу несчастный Ваня, чтобы в нужный момент поразить всех ярким исполнением сольной партии на трубе. Прямой отрезок пути Иван наконец-то преодолел. Но дальше должен был просочиться между третьим и вторым рядами стульев с восседающими на них музыкантами. Когда он свернул в нужном направлении, то с целью убрать препятствие слегка постучал кулаком, помешавшему двигаться дальше ботинку, что помещался на ноге домриста Миши. Миша непроизвольно дернул ногой и попал каблуком в подбородок Ивана. Тот охнул, но не отступил, а отодвинул ботинок довольно грубо. Домрист Миша скосил очи долу, Обнаружил Ивана на полу, удивился и сбился с такта. Старший лейтенант с дирижерской палочкой выкатил глаза на Мишу, изумился еще больше прежнего и на какую-то секундочку забыл этой самой палочкой махать, от чего возникло общее смятение, разрешившееся самым необыкновенным образом. Как чертик из коробки, Вырос в полный рост у своего места рядовой, баня, схватил инструмент и приложил к губам. Совершенно обалдевший дирижер по инерции махнул палочкой, и взлетело соло трубы над миром. И взлетел над миром Иван вместе со своей трубой. Самое интересное в этой истории, что многочисленные важные зрители приняли все происходящее как продуманный ход и очень благодарили потрясенного дирижера. Хвалили, процянка, хвалили смелого воина, героически ползшего между стульями. Ха -ха, хорошо, смешно, красиво, От а только бы на две октавы потише. Это было бы в самый раз, говорил заместитель командующего окая на волжский манер. Но хорошо придумали. Чертик, хорошо, смешно. Воину твоему отпуск от меня сверхсрочный, десять суток, без дороги. Смешно. Молодцы! Да, если вы думаете, что я все это придумал и ничего подобного не было, то лучше всего спросите у самого Вани, где он сейчас живет. Я, правда, не знаю, но это ведь легко выяснить. Интернет может быть вам в помощь. А фамилия его? Черт! Много лет прошло, вылетают фамилии из памяти. А вспомнил Долговязов. А нет, нет, нет, нет, нет, нет. Долговязов это другой, это пианист у нас был. А Ванина фамилия, фамилия Ванина фамилия Перебежкин. Нет, при причем тут Перебежкин? Перебежкин никуда не ползал. Ладно, не буду мытарить. Вспомню, напишу. Договорились?